Здравствуйте, дорогие мои! Приветствую вас на канале Заметки нумизматы». Меня зовут Сергей Юрьевич, и сегодня тема нашего разговора – ранние советские рубли. В прошлой беседе Дмитрий Юрьевич посвятил довольно-таки много времени рассказу о рублях 1924 года и об их разновидностях. Но разновидности на советских монетах встречаются фактически на всех. И на самых ранних рублях они тоже есть. Сегодня я вам покажу два рубля 1921 года. Реверс этой монеты состоит из венка, состоящего из дубовых и лавровых ветвей, круга, звезды, в звезде еще один круг, и в маленьком круге номинал Единичка под звездой дата 1921 год. А аверс этих монет содержит герб Российской Федерации. Под ним бандероль. В бандероле надпись РСФСР. И по кругу надпись Пролетарии всех стран соединяйтесь. В 1921 году минсмейстером был Артур Гартман. Вот. И он отвечал за производство этих рублей. Соответственно, на гурте у этих рублей держатся его инициалы АГ. Если обратите внимание, герб Российской Федерации помещен в разорванный круг, состоящий из отдельных точек. И вот господа нумизматы обратили внимание на то что вот правый край этого круга заканчивается в одном месте точкой а в другой такой как бы полуточкой которая находится прямо на самой бандероле вот сейчас при крупном увеличении вы это дело и увидите Обратите внимание это только с правой стороны этих монет дорогие мои Сегодня мы рассмотрели один маленький нюанс, который встречается на рублях 1921 года. Дизайн этих рублей сохранялся лишь в течение двух лет, 1921 и 1922 года. Минсмейстер, который отвечал за производство этих рублей, Артур Гартман, встречается как на рублях 1921 года, так и на рублях 1922 года. Но в то же время на рублях 22 -го года встречается другой минсмейстер Петр Латышев, который отвечал за производство монеты вплоть до 1927 года. Рад буду вас видеть снова на канале «Заметки нумизмата». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, обсуждайте, звоните, спрашивайте. Буду рад ответить на любые вопросы. Спасибо. Увидимся.